Добрый день, на связи Максим Петров. Продолжаю свои заметки, путевые, да, инвестиционные. Не знаю, что такое происходит. То есть, сейчас мы в Гуелине. Вот такой вот прекрасный вид открывается здесь с смотровой площадки и по закону подлости, то есть как только э, китайцы замолкают, а какое-то время молчат, я начинаю запись. Как только начинается запись, соответственно, китайцы начинают галдеть, как кутки в этом самом, или курице, в курятнике. Я извиняюсь, я не шавенис на самом деле. но поэтому я заранее извиняюсь за то, что вы слышите на заднем фоне разговоры китайцы, и, видимо... Видимо, они поняли, что я говорю и, в принципе, большинство их покинуло сейчас эту территорию, поэтому давайте поспокойнее. Мое мнение по поводу того, что будет с евро, то есть я рассказал про то, что будет с долларом, соответственно, давайте выскажу там свои гипотезы, Да, опять-таки, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это просто мои мысли, да, то есть какие меня посещают мысли. Итак, во-первых, ставки в Америке все-таки положительные, это нужно понимать, и в этом случае доллар, наверное, в глобальном масштабе более предпочителен, пока ставки являются положительными. Второй момент у нас, соответственно, октябрь месяц решение по выходу Великобритании из еврозоны, что тоже также скажется как и на английском фунте, так и на евро, в качестве его слабости. Поэтому, если говорить о том, где сейчас находиться, да, то есть мы до момента мощного включения печатного станка со стороны ФРС, потому что я говорил, что в принципе будет определенная. Ситуация, связанная с ограниченной долларовой ликвидностью, это может привести к росту доллара. Поэтому, что касается евро, нужно понимать, что здесь, соответственно, давлеет низкие и отрицательные процентные ставки, здесь давляет то, что они сейчас печатают евро по 20 миллиардов евро в месяц, печатают и непонятно, когда это непосредственно остановится. Соответственно, к чему это может привести? Привести это может глобально к тому, что в любом случае пока что доллар более предпочителен, как валюта. Опять-таки разумную диверсификацию никто не отменял, но просто сейчас баланс должен смещаться в сторону долларовой ликвидности. Но опять это с очень и очень высокой осторожностью, потому что в любом случае. Федрезерв вынужден будет ответить тем, что ему не нужно, Америке не нужно укрепление доллара, то есть в любом случае будет включен печатный станок со стороны Федрезерва, что приведет к тому, что доллар будет ослабевать. И в принципе мы можем увидеть в этот промежуток времени значительный рост как цен на золото, так и рост цен на акции я этого не исключаю. То есть, это мы, в принципе, можем наблюдать. Поэтому, отвечаю на вопрос: доллары, евро, английские фунты да, то есть в чем находиться. Я думаю, фунт будет подвержен наибольшим распродажам в короткий промежуток времени. При этом фондовый рынок Британии может отреагировать положительно на этом. А евро, соответственно, ну, постабильнее, чем фунт, ну и более наиболее стабильная валюта, на моей точке, с моей точки зрения, является доллар. Поэтому вот такие вот мысли. Если понравилось видео, то ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего.